Всем здарова, с вами Гидра Демон четыре. Сегодня у нас реакция на Дружко шоу номер пять. Я, наверное, последний раз записываю Дружко шоу, потому что мне постоянно блокируют все выпуски. ВН. приходится постоянно обращаться к этому дружко на канал, чтобы не разблокировали. Это, наверное, устану и я, и они постоянно это разблокировать. это последний будет выпуск привет ребят меня зовут сергей и вы попали на мой канал в этом видео я не буду кривляться в этом видео я просто буду собой я устал бороться с жестоким ютубом который навязывает покорно. а, -а, -а, -а... это тренд, типа. Свои правила. О, я устал, я закрою свой устал. канал. Pues... <De> <fifth> Мне хотелось, чтобы тренды были в моих руках, но лишь мои руки оказались в трендах. К тому же на этой платформе меня выводит из себя огромное количество хейта, гроз и Милена Чужого. Поэтому я принял волевое решение. Уйти на пике пока мое шоу не скатилось в УГ. Это, дружо, ну, ага. крайний выпуск. Хлопнем дверью хайпа на прощание. <звы> Привычка формируется 21 день. По моей вине вы подсели на качественный контент воскресным вечером с этим надо что-то делать. Ведь если я вас оставлю, через пару лет вам наскучит пересматривать мои старые выпуски. Поэтому я решил подобрать преемника, а сам тем временем вернусь на ТНТ. Ведь там проще. Там пока нет конкуренции в юмористическом сегменте. Почувствуй мою любовь. Видимо, хакеры смотрят Дружко-шоу и решили монетизировать мою идею. Рассказывать спойлеры. Что ж, мне приятно. Хакеры украли копию новых Пиратов Карибского моря и требуют выкуп. Эту новость я хотел бы обсудить с первым кандидатом на роль нового ведущего Дружко шоу. Здравствуйте. Hello. Роман, вы можете отвечать на русском, потому что все понимают, что вы не настоящий Декаприо. Okay. Окей. Комментировать новость про похищение фильма. Я понимаю хакеров. Потому что деньги — это не только хорошая жизнь, хорошая еда, хорошие машины, красивые девки. С Деньгами вы и сами становитесь лучше. Странно наблюдать, как о пиратской копии рассуждает пиратская копия. А вообще, Роман, как вы относитесь к которые, ничего не делая, пытаются выгодно подмазаться к чужой славе? Как, например, эти хакеры. Когда ничего нет, нечего терять. Знаете, как-то раз в 1992 году я хотел провернуть такую же аферу с фильмом «Третий дубль», в котором снимался сам. Но на сделку со мной не пошли. Может быть, потому что в те времена мне некуда было выкладывать этот фильм, а может, потому что я делал это уже после премьеры. Я, равно, не знаю. Как вы думаете, потопит ли хакеров их амбиции? Послушай меня, ты не утонешь. Ты останешься жить, у тебя будет много ребятишек. И ты увидишь, как они вырастут. Ты умрешь старой, красивой женщиной в теплой постели. Спасибо, Роман. Вы очень приятный собеседник. Мы вам О чем вообще разговор? На самом деле я использовал стандартный hr овский обман. Я ему не перезвоню, потому что сразу понял, что роман нам не подходит. Ведь ведущий дружко шоу должен быть уникальным. И не похожим ни на кого. Джонни Депп лучший. Невозможно заложить фундамент счастливой жизни, когда в него уже забиты свои лжи. Поэтому я хочу быть предельно честен со своими подписчиками и совершить финансовый камин -аут. Наивные юзеры этого не заметили, но в прошлом выпуске у меня была реклама. На языке джиджитальщиков такой прием зовется нативная интеграция. Сразу скажу, это была вынужденная и про мера, карпайс, так что как ли? мне требовались средства на покупку нового танка Крайслер К в World of Tanks. Вы спросите, почему я выбрал именно его? У него есть свои особенности, и к нему надо приловчиться. Но он крепкий, маневренный и может дать отпор десяткам. Его невозможно выследить. Так же, как я не смог выследить снежного человека в 2007. -м. Все дело в том, что каждый пятый мужчина в России играет в World of Tanks. И я был бы не в тренде, если бы не входил. в Я не число. играю, вот он у меня и есть. А чем я хуже среднестатистического пользователя? Почему он может по достоинству оценить новый матчмейкер, переделанную Арту? а в скором времени и ранговые бои, а я нет. Больше такого не будет. Теперь я в игре. Знаете, если во время чемпионата мира по World of Tanks 28 мая вы увидите Крайслер К, который будет ваншотить соперников налево и направо, держитесь от него подальше, ведь за рулем этого монстра буду я. Осталось только поднотаскаться еще раз прошу прощения за рекламу в предыдущем выпуске рашим пусаны с моим уходом из дружко шоу не изменится только одно самолюбие посредственного ведущего биржи мемов вечер в биржу вперед дня на самых эпичных мемах уходящей недели расскажу вам прямо сейчас на Украине произошла история в истории мем-теракт. Там в ближайшее время отключат контач. Вкладчики целой страны стремительно теряют свои активы. Вполне возможно, мы уже не увидим раздавленных лыб и треска лиц украинских пользователей. Конечно, есть и те, кто, сыграв на понижение, заработал на этой трагедии. В пабликах МДК, Борщ, Фоч, Овсянка СР и ФТП мемы про отключение удостоились небывалого вброса льюисов со стороны вкладчиков. Авторитетные мемологи утверждают, что в ближайшее время мем-карта СНГ будет выглядеть следующим образом. Но вот как мы видим, ор на Украине стремительно исчезает, в то время как все остальные страны региона благополучно рофлят. Ну и не могу, конечно, не отметить Киргизию с ее передовыми мем-технологиями. другим новостям. В свое десятилетие отметил видеомем Рик Роллинг. В честь этой даты Рик Эсли выпустил новый клип со Снубдогом. Ссылка в описании. Представители крупных yes. пабликов тоже рвутся на сцену. Например, рептилоид Паблика Фоч анонсировал свое интро, а представитель Овсянка Сэр записал полноценную совместку с Дмитрием Маликовым. О ней сейчас, собственно, и поговорим. Юрий, здравствуйте! Приятно О, видеть халачки. админа самого культурного паблика страны. Расскажите про да, ваш сам, клип. Скорее. Самый культурный, ага. а, доброго вечера. Доброго вечера, а, клип Получился хитом, как и всегда. Работали над ним достаточно долго. Но, уверяю вас, строго в свободное от мемов время. Ну, я понимаю, тяжело, конечно, от основной работы отвлекаться на никому не нужные клипы. Ну, да ладно, у нас есть более важная тема для разговора. Я бы хотел затронуть проблему мемов, в которых присутствует ненормативная лексика. Да, да, к сожалению, это а, проблема современного общества. Большинство мемасов содержит в себе маргинальный слэм ну так что же нужно сделать чтобы навсегда искоренить мат из пикчей что делать что делать надо хуй пол сами посудите эти а какой может идти речь о сказано на прямой связи с нашей студией был админ паблика «Овсянка Сэр» Юрий Хованский. Видимо, люди вечно будут транжирить лайки на матерные мемы, и от этого никуда не денешься. С вами был Лев Шагинян, и помните, за биржу и двор стреляю в упор. Со следующим человеком, помимо очевидных внешних сходств, нас связывает невидимая нить еще и на бытовом уровне. Бывшая сфера деятельности. Сергей Пахомов, или... Как а -а -а, Пахом! Девушке... Да ладно? Сергей. Сергей, если у меня получилось гармонично перетечь из телевидения в интернет, то, может быть, получится и у вас. Как цапля! Курлык! Тогда я начну свою новую рубрику. А вы попробуйте сориентироваться. На днях в сети я встретил нечто загадочное. Оказывается, открывая ролик с именем любимого видеоблогера, вы можете наткнуться на самозванца. оборотни. Как выяснилось, таких оборотней в сети много, и они делятся на светлых и темных. Последних, к сожалению, больше. Но их легко вычислить по дешевому реквизиту, плохой актерской игре и никнеймам. Бабка Кромкозавра и Пу. Я еще сегодня посмотрел это интернет и там один пушило вылез, а потом я посмотрел еще другой там канал какой-то, я просто не помню уже ничего. Благодаря книге мифы древнего Ютуба» я. Кузьма, благородный оборотень, перевоплощаясь, он вызывает положительную реакцию у юзеров, которая проявляется в написании комментария: Кузьма хорошо сыграл кого или что-либо. Я продолжил свое расследование, проявив смекалку, а конкретно углубился в чтение. Кузьма хитроумно использует своего друга-алкоголика, который дышит на него парами, за счет чего Кузьма не стареет. По легенде, Кузьма алкогольной По зависимости друга. Еще бы, хранить тайну, что твой товарищ оборотень. Огромный стресс. Потому что эти хорошие парнишки, я, в принципе, ребят ничего хорошие. Я подходил, спрашивал, разговаривал спокойненько, сюда, туда, сюда, туда, сюда, сюда, Все, договорились, решили, переоделись, быстренько побежали, разбежались, побежали, разбежались. Это, потом они, это, остался я один сидеть на пне. Интересная догадка. Но это шоу должен вести человек, который говорит не догадками, а фактами. Раз уж вы пришли. Hampshire, то напоследок попробуйте призвать Кузьму. что-то упало? Курлык, курлык. Если я ухожу из интернета, то уйти из него придется и моему верному товарищу. Логично, что и ему тоже необходима достойная смена дмитрий да? тебе предстоит интересный эксперимент не подорви мое доверие да я все сделаю и не разочарую вас всем привет с вами дмитрий и кирилл лаврухин и сегодня мы проведем социальный эксперимент как люди реагируют на заминированный тапок и заминированный кроссовок поехали друг иди сюда. А, это это заминирован. пожалуйста, который... так, заминировал. Резко только. Вот, спасибо большое. Ты не <музык> У меня кроссовок заминирован. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Помогите, пожалуйста. Кроссовку. Как мы с вами убедились, людям в России плевать на человека с заминированным кроссовком. А на Западе точно отреагировали бы и на человека с заминированным тапком, и на человека с заминированным кроссовком. Да. Всем пока! А что, мне понравилось? Неплохой эксперимент. Я поздравляю Дмитрия с дебютным пранком. Уверен, что у него в недалеком будущем получится создать свой плохой, но успешный YouTube канал. Передавая свое шоу в другие руки, я должен в подробностях знать, что конкретно отдаю. Поэтому перед уходом я решил детально изучить статистику моего канала и узнал ужасающий факт: мне кто-то ставит дизлайки. За что? «Камон!» Я понимаю, за что ставить дизлайки другим видео. Но причем здесь мое шоу? Я решил узнать, кто эти новоявленные Цезари, которые опускают свои пальцы вниз и тем самым решают судьбу моего настроения. Начав раскручивать этот клубок моего непонимания, я добрался до интересной закономерности – Мои первые выпуски собрали одинаковое количество дизлайков. Примерно 34-35 тысяч. Сговор. Тут же раздалось в моей голове. Это слово произнес мой род. Но чтобы оперативно обсуждать все вопросы, участникам сговора нужно находиться недалеко друг от друга, то есть в одном населенном пункте. Тут меня осенило. Где-то на просторах нашей огромной страны находится... Город с населением 35 тысяч человек, жители которого намеренно дизлайкают мое шоу. Ну их дофига. Я составил список таких городов России и сейчас хочу попросить всех моих зрителей об одном. Если вы живете в городе с примерно таким населением, напишите в комментариях название этого города и пометку. Дружко, это не мы. Я буду убирать ваши города из списка, пока не вычислю тот самый. И даже не являясь ведущим этого шоу, я сделаю все, чтобы этот город в дальнейшем назывался не иначе, как... Хейтерск. Хейтерск. Азаза. А, а. На этой неделе в Ютубе произошло два события, которые объединили что-то старое с чем-то молодым. Алишер Усманов записал первый выпуск своего видеообзора, а Дмитрий Маликов снял клип вместе с Юрием Хованским. Так как начинающие видеоблогеры меня не интересуют, я поговорю про второе явление с человеком, который думает, что мне кому-то интересно. В простонародье, не блогером, Снайк киком Здравствуйте, Снейл Кик. Не блогер. Я обратил внимание на то, что вы ретвитнули клип. Это как минимум значит, что вы его видели, в отличие от меня. Расскажите... Вашу точку зрения. Да что, блин, подвисает меня? Ну, Юрий Хованский и Дмитрий Маликов показывают, что Дмитрий Маликов до сих пор хорош для мамок. Ну, а теперь к тому, почему я вас позвал. Вы не хотите извиниться? За что? За что? За то, что взяли мою старую фишку. Я не понимаю, о чем вы? О кусках в ваших видео. Каких видео? Которые люди обрезают и делают мемом. А? Не въезжает, о чем разговор. Не согласен. Зря. В смысле? Я два раза не повторяю. Мне кажется, вы себе накручиваете. А эти специальные ковер, ковер, ковернут, ковер. Какие мои слова? <смех> Тоже не специальные. Какие такие ковер-карты -ка -кан Не заговаривайте мне язык. На себя посмотрите. Ладно, мир. Мир. Но ты не подходишь. Уходи на свой менее популярный канал. <смех> Радость. Не расстраивайся, Снелл. Как штал говорить, <связать> <Куклый. связать> Снейл. Договорились, дружок, дружкош, дружкошкош, -друж друг. <связать> в процессе съемки этого выпуска мне стало ясно, что, несмотря на всяких хейтеров, я не могу оставить вас наедине со скукой. И поэтому я принял волевое решение. Я остаюсь в Ну кто сомневался. Но я хочу, чтобы вы знали, у меня есть проблема. Искушение уйти в телевизор не дает мне спокойно жить. Поэтому я хочу обратиться к вам за помощью. Под этим видео располагается ссылка на петицию о запрете телевизионных пультов. Идея проста. Чего? Без пульта телезрители не смогут смотреть телевизор. И тогда телевизионные компании не будут звать меня на ТВ. Помогите мне. Ну вообще-то на телевизорах кто тоже есть кнопки золото. переключения Сам канала. Боящих. Помимо пульта. Я не прошу вас подписывать петицию. Достаточно перейти по ссылке, ввести все свои данные и поставить галочку в графе. Согласен. Разлагайся и деградируй. Телевизионные шоу не зря привлекают миллионы зрителей. Все потому, что они заканчиваются яркими музыкальными композициями. Ударим по врагу его же оружие. Напоследок для вас прозвучит трек компьютерного исполнителя Энджой. С вами было «Дружко Шоу». Технологии шагнули очень далеко вперед. Речь пойдет Поймет. мы сейчас не в девяностых и мне бита не нужна интернет мобилизация была произведена лайки это надо отдельно бросить лайки крутятся крутятся лайки крутятся и массы мудятся подписаны <свист> а, все. <свист> Сразу столько блогеров в одном а, видео. <свист> не знаю, мне, конечно, понравилось, но блин, если еще раз заблочит блин, я больше делать реакции на это вообще не буду. Все, дайте до следующего видео.